Так, лейтенант полиции Мола Маленька, Александ... Маленька Печать в курсе, да, ГОСТу не соответствует вас. Ну, Кто вас. Я вам говорю, Р-51-511 2001 ГОСТ с наполнением Герба Российской Федерации Должен <coughs>, по смыслу наполнению Соответствовать у вас Ни ГОРМ, ни УКПО ну вы, наверное, в курсе, да, про граждан СССР уже, арасов областные. Ну вот гражданин СССР могу паспорт показать. Давайте покажите. На данный момент вы управляете транспортным средством. Я управляю своим транспортным средством. Так мне надо это посмотреть. Я управляю своим транспортным средством и подчиняюсь а законам Нет. Союза Советских Социалистических Республик. По... У вас доверенность Вадим. от юридического лица есть? Какая еще доверенность. Вадим. Ну вы же в юридическом лице работаете. Ну, Я вам сейчас вот покажу эту как. Вот мой паспорт, гражданин СССР. Вот мой телефон, вот мой, вот моя прописка. На данный момент меня интересует документ по Я же еще раз вам объясняю. Согласно статье 24 пункт 2 Конституции Российской Федерации, требую подтвердить ваши полномочия. Во-первых, вы без маячков стоите, раз. Второе, у вас э, нет круглого вот этого жезла, благодаря которому вы можете остановить. И э, круглого жезла? вашего круглого жезла, благодаря которому вы имеете право останавливать автомобиль. Потом, с, с, с, в ваших правилах. В правилах, да, в ваших Наши правилах. Правила. Потом следующий момент. Э, только какие э, по закону о полиции два пункта? дают основания остановить mm -hmm. транспортные mm -hmm. средства. Отменили, товарищ какие? Отменили. Посты, я говорю, какие? Посты? Какие я еще раз объясняю? Мы должны вас спросить. Ну, вообще-то сотрудники полиции, кто у нас? Mm -hmm. ну, Что? Ну, какие? Не, вам Какие? Про какие <связь> вы имеете право? Два. Ну какие? вот я вам еще раз объясняю, какие пункты согласно которым вы имеете право останавливать гражданина человека. Я являюсь в первую очередь человеком и гражданином, да. а во вы вторую являете, уже я являюсь да. водителем. Вот когда вы останавливаете гражданина человека, какие? Я сейчас припаркую. Основания у вас для того, чтобы остановить гражданина человека, согласно закону о полиции вашему? Статья 13, статья 20. Озвучьте, пожалуйста, согласно статьи 24, пункт 2. Имеет, растоп, на, на каком основании? Вы меня не перебиваете, На каком основании? Вы меня не перебивайте я, Вы себя не нормально голос. чувствуете? Да, я себя Что нормально Это у вас зрачки расширены Но. Так, это согласно гербовой печати Какие у вас должны быть То есть у вас удостоверение юридической силы Не имеет, так как у вас наполнение Не соответствует ГОСКОР 51 Сейчас следующее Так, вы относитесь к Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области вам удостоверение выдало, правильно? Я вам вопрос задаю, вам гражданин задает вопрос. Сотрудник. Товарищи. Но я не слышу ответ. Да? Мы вот мы видите, синяя печать из налоговой. Выписку видите? легитимный угу. документ 12.05.2016 А была сделана. Считаю. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица Стерлигов Юрий Юрьевич. Стерликов только. Стерликов. Доверенность есть от Стерликова, от юридического лица действует. От Стерликова. А ну и есть доверенность. Какая Вы уполномочены от юридического лица действовать? Мои должностики инструкции. Мы... Мне без разницы ваши должны инструкции. Я вам объясняю, согласно закону. Вот вот Выписка из ЮГРЛ. Единственный государственный юрист. Чем она доверена? Электронную печать, печать из налоговой. Не надо электронную печать. В смысле вам не надо? Ну, Инспектор, я же вам еще раз объясняю. У вас доверенность Товарищ есть? водитель. Я же вам еще раз объясняю. Я веду видеозапись, да, то есть основания Конечно, вы не мне не до, сих до сих пор не предъявили. Согласно Конституции 24 пункт 2, предъявите мне документ на основании чего у меня остановили. Какой? Он у вас не соответствует ГОСТ. Это не к нам. Ну, вот вы тогда, значит, легитимные документы получаете, а потом граждан ССР останавливаете. Вот видите, 24 пункт 2. Конституцию верховенствующий закон Российской Федерации... Читаю, чтобы не было недопониманий. Органы государственной власти и органы местного самоуправления и должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомлениями с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иной не предусмотрено законом. Доверенность и легитимное удостоверение. предъявить, пожалуйста, документы, я же сказал. Документы. Второй момент. Если, грубо говоря, вы говорите, у вас там какая-то операция, у вас маячки почему не включены? Раз. Второе, почему нету жезла красного? Это два. И третье. Я еще Это раз говорит. объясняю, у вас кто уполномочил действовать в отношении граждан? Мне написано, что должен быть жезл красного цвета. Вообще-то вы сдавали аттестацию Издавали. на полицейского. Издавались. Ну, а почему вы мне не можете об этом сказать, что я понять не могу? Ну, в, в прямом смысле, инспектор. Что В прямом вам? смысле. Что вам сказать? Вам гражданин требования по Конституции, согласно выданному Документы покажите по на основании, чего вы меня остановили. Вы с одного на другой это что перепрыгаете, товарищ водитель? Я вам только что сейчас Я вас спросил, прочитал. Написано, Конститу... что вот Конституция написана. Ну, что там написано, что должен жезл быть красного цвета. Доверенность должна быть и легитимное удостоверение. Доверенность и жезл, товарищ водитель. Инспектор, ко мне вопросы есть еще? Я могу дальше это, продолжать движение? Вы сейчас нарушаете мое конституционное право на передвижение по территории. Согласно моему лишению конституционного права, вы нарушаете мои конституционные права. Согласно 24.2 документы, предъявите, пожалуйста, оригинал или копия заверенного того приказа пьяный водитель, чтобы мне покажите, пожалуйста. Вы я все веду, я запись веду, я же вам еще раз запись, я вам что не даю что ли, ведите запись Документ мне покажите, на основании которого вы ведете здесь сейчас свою деятельность Вам показали под... удостоверение? Удостоверение у вас да. юридической силы не имеет, я вам только что согласно закону РФ <связать> это объяснил У меня к человеку, гражданину и есть еще вопросы? Если нет, я буду продолжать дальше движение во избежание конфликта Какого До судебного вы? и там прокуратуры и пошло-поехало все? вопросы ко мне есть ищете, ищете. все встречу удачно работы. благодарю за служение народу вот так вот произведен ликбез сотрудникам полиции документы не предоставились продолжаем дальше просвещать народ